Merhaba, Здравствуйте, boğalar. дорогие тельцы по Солнцу и тельцы по Восходящему Eylül, знаку. Добро geldiniz. пожаловать sevgili на астрологический boğalar, прогноз на август месяц. Дорогие тельцы, в этом месяце, в особенности в его первой половине, на переднем плане для вас будут находиться темы дома и семьи. Также вы можете gereksiniz. сосредоточиться güneş, на карьере. 1 августа Меркурий перейдет знак 2. Возрастет общение внутри семьи между ее членами. Возможен прием гостей, может а возрасти общение с близкими родственниками, возможно, возможно работа на дому. 12 дом, августа Венера да будет знак Венера принесет вам шансы демок с домом и семьей. Вы можете украсить свой дом, сделать ремонт, возможно, также получение дохода от продаже продажи недвижимости. Венера в Альбе, вы можете организовывать дома собрания и приемы, действия которых вы станете более счастливыми от возможности e, общения с близкими, дорогие Полнолуние в, в этом месяце произойдет 10 августа в Возможно e, прояснение e, некоторых долл тем доллайır, вашего дома карьеры, в которых имелась неопределенность. В настоящее sonrası, время продвигающееся e, по противоположному знаку Шатун будет образовывать квадратуру с градусом Полнолуния. Работа, карьера, обязанности, темы, связанные с семьей, партнерские отношения. Eylül. В этих сферах в будет возможность столкновения с реальностью. В e, некоторых делах вы можете встретиться с препятствиями. Перед вами могут возникнуть вопросы, которыми вы пренебрегали. Вряду с этим это будет период, когда вы сможете проявить решительность и взять на себя новую ответственность в связи с долгосрочными планами на будущее. Дорогие дницы, 15 августа Меркурий перейдет в знак Дева. Начиная с середины месяца могут возрасти контакты, и поездки в связи с отношениями с близким окружением, вопросами детей, жизнью, романами. 23 августа с переходом солнца в знак девы вы будете направлять вашу энергию в эти области жизни. Могут возрасти ваши творческие способности, вы можете что-то сочинить, выразить себя более лучшим образом. Это будет начало очень плодотворного периода для тельцов, занимающихся искусством с в e, Вы можете Güneш, geçecek, и Это может быть связано с образованием детей или вашей любовной жизнью. Возможно предприятие, касающееся демонстрации e, ваших талантов. очень хорошая Венера соединиться с Юпитером в знаке Льва. Для вас это явление может принести шанс и поддержку в связи с вопросами дома и семьи. Возможно, хорошие сюрпризы, общие влияния месяца. Пожалуйста, смотрите также прогнозы для вашего восходящего знака. Плюс этим daha, обязательно e следите за нашими видеороликами e детальных прогнозов evet, на неделю и на день. Всего böyle. доброго.